МТИ – это самоотчетный опросник, разработанный для определения и классификации типов личности, сильных и слабых сторон людей по 16 различным общим типам личности. Самая редкая категория – инфи, что означает интровертный, интуитивный, чувствующий и оценивающий. Люди с этим типом личности известны как мягкие, вдумчивые и добросердечные. Однако при всем том внимании, которое уделяется положительным чертам инфи, необходимо обратить внимание и на отрицательные аспекты чтобы составить более реалистичное представление о типе личности инфи. Итак, вот основные черты темной стороны инфи. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы сделать оговорку, что это видео основано на опроснике типов Майерс-Брикс, который является всего лишь теорией. И в ней есть типы личности, которые являются лишь грубыми тенденциями, а не строгими классификациями. Первое — это бутылочное хранение негативных эмоций. Вы предпочитаете держать свои проблемы в себе, чтобы избежать конфликтов? Как инфи, вы предпочитаете держать негатив при себе, чтобы не обременять других своими проблемами и не быть непонятым. Но поскольку вы так привыкли быть источником комфорта для других и приспосабливаться к нуждам других, вместо того, чтобы ставить свои собственные проблемы на первое место, вы также склонны выходить из себя, когда кто-то вас обижает. Поскольку ваши проблемы и негативные эмоции накапливаются и продолжают накапливаться, в конечном итоге вы можете выместить их на окружающих вас людях. Это может привести к непоправимому ущербу для отношений, которые у вас сложились с вашими близкими родственниками и друзьями. Второе – резкое вычеркивание людей из своей жизни. Чувствовали ли вы себя перегруженным и обремененным чьими-то эмоциональными потребностями? Одна из ваших основных черт, как инфи, заключается в том, что вы чрезвычайно чувствительны и сопереживательны. Однако, если у вас есть склонность всегда ставить себя на место других людей, вы в итоге испытываете огромную эмоциональную боль. Из-за этого вы можете резко решить вычеркнуть людей из своей жизни. Хотя есть много ситуаций, когда правильно оборвать отношения с человеком. Например, если он эмоционально оскорбляет или обманывает. Бывают случаи, когда вы принимаете слишком поспешное решение и теряете отношения, которые были действительно стоящими. Номер три. Чрезвычайно высокие ожидания. Склонны ли вы ожидать многого от людей, которых вы знаете? Хотя для вас, как для инфи, вполне нормально устанавливать чрезвычайно высокие ожидания для себя. Вы также склонны устанавливать чрезвычайно высокие ожидания для других людей, особенно для семьи, близких друзей и романтических партнеров. Именно поэтому вам может казаться, что вы постоянно испытываете разочарование или фрустрацию из-за того, что вас постоянно подводят. Но когда вы ставите перед собой нереальные цели в жизни и ищите только те отношения, которые соответствуют вашему представлению об идеале, это может затруднить общение с окружающими вас людьми. Номер четыре. Вы предпочитаете скрывать свои эмоции, а не проговаривать их? Будучи чрезвычайно проницательным и глубоко чувствующим человеком, вы склонны испытывать множество сильных эмоций. И хотя вы стараетесь скрывать их и избегаете разговоров о них, довольно легко заметить, как эти эмоции влияют на ваше поведение. Вместо того, чтобы вести себя как обычно, вы можете начать отталкивать людей по причинам, которые сами не можете понять, и изолировать себя от других, чтобы разобраться в своих эмоциях, пока не сможете открыться в них. Номер пять. Саморазрушение. Как следует из буквы N в инфи, люди с этим типом личности чрезвычайно интуитивны и развивают глубокие идеи и чувства. Хотя это часто рассматривается как одно из ваших самых больших преимуществ, это также может стать причиной некоторых проблем. Подобно тому, как вы можете понимать и чувствовать эмоции на более глубоком уровне, вы также можете перемудрить и создать в своем сознании несуществующие проблемы. Это может произойти, когда вы пытаетесь найти глубокий смысл в чьих-то словах или действиях, когда нет ничего больше, чем то, что они сказали или сделали. Вы также можете пытаться предсказать, как поступит человек, даже не дав ему шанса, только из-за похожей ситуации в вашем прошлом, которая закончилась плохо. Номер 6. Упрямство. Вы определяете себя как человека, который обычно не приветствует перемены в своей жизни? За это отвечает черта осуждения, которой вы обладаете, поскольку она определяет ваше навязчивое планирование и мышление, ориентированное на будущее. Поэтому вы предпочитаете, чтобы все шло так, как вы запланировали, а не принимать неожиданные изменения. Это упрямство распространяется и на другие вещи в жизни и может привести к упущенным шансам и возможностям для лучшей жизни. Являетесь ли вы инфь? Относились ли вы к какому-либо из перечисленных нами пунктов